Ассаляму алейкум. Мир вам! В этом уроке мы изучим важную интересную тему это артикль определенности Алиф лям. Если вы не смотрели предыдущий урок о написании и произношении буквы лям, настоятельно рекомендую его посмотреть, потому что данный урок является продолжением предыдущего. Здесь мы будем активно использовать букву лям, изученную в предыдущем уроке. На изображении вы видите артикль Алиф лям артикль определенности в арабском языке. Он состоит из двух букв алифа, изученного нами в первых уроках, и буквы «лям», которую мы изучили в предыдущем уроке. Сейчас мы изучим правила использования артикля и его прочтения вместе с другими буквами. Для этого нам понадобится узнать, что такое солнечные и лунные согласные, а также затронуть тему падежей в арабском языке. Перед тем, как мы начнем разговор непосредственно об артикле «алифлям», немного вспомним материал второго урока курса для начинающих и дополним его. Как вы должны помнить, мы изучили огласовки и узнали о том, что каждая из трех огласовок может быть двойной. Такие двойные огласовки называются тануинами: Тануин замма ун, танвин кестра ин, и танвин фатха ан. Сейчас пришло время узнать, что каждая из трех огласовок означает один из трех падежей арабского языка: имнительный, родительный и винительный соответственно. В арабском языке падежей всего три, что в два раза меньше, чем в русском языке. При этом, в отличие от русского языка, очень легко отличать эти падежи, они обозначаются конечными огласовками, и очень легко понять принцип их постановки, принцип склонения слов в этих трех падежах. Гораздо проще, чем в русском языке. Рассмотрим особенности письма тануинных окончаний. Тануин дамма в печатном виде выглядит таким образом, как цифра 2, переходящая в петлю. В письме от руки и некоторых печатных шрифтах тануин замма может выглядеть просто как две заммы рядом. В примерах они показаны с буквой БА. Оба примера читаются одинаково Бун. Бун. Тануин киасра пишется просто как две киасры одна под другой. Буква БА с ними читается как БИН. Бин. Тануин Фатха пишется аналогично Тануин киасре, но над буквами сверху. Но главное здесь в том, что есть правило, согласно которому мы должны добавлять букву алиф в конце слова, если ставится Тануин Фатха. Этот алиф не читаем, и он никак не влияет на прочтение самой Тануин Фатхи. Этот алиф чисто грамматически в прочтении слова и огласовок он не участвует. Поэтому данный пример читаем просто. Бан. Бан. По умолчанию, то есть изначально, в том числе и в словарях. Слова находятся в именительном падеже в неопределенном состоянии с согласовкой тануин дамма как, например, слово дом, бейтун, бейтун. тануин дамма указывает на неопределенное состояние слова и именительный падеж. В следующем примере перед словом дом есть предлог или, или, который переводится в направлении к чему-либо, к. Или бейтин, или бейтин к дому. Предлог или повлиял на изменение падежа слова бейт, дом, и теперь его падеж родительный с окончанием тануин кесара или бейтин. Прошу заметить, что речь идет именно о падеже арабского языка, а не русского. В русском языке в фразе к дому падеж дательный, кому чему. Но в арабском языке такого падежа не существует. В арабском или бейтин. Подежи родительны. Мы говорим об арабском языке. Отсюда мы узнаем новое правило. Предлоги перед существительными предполагают их склонение в родительный падеж с окончанием кясра или тануин кясра. То есть всегда, когда перед словом есть предлог, это слово склоняется в родительный падеж. В винительный падеж ставится слово, когда есть воздействие глагола на это слово. В примере знакомый вам из предыдущего урока глагол «лефе». «Испачкать», «загрязнять». «Ля-сэ-бейтен». «Испачкать дом». Здесь глагол указывает на воздействие в отношении дома. Его кто-то испачкал. Поэтому слово «бейт» ставится в падеж с окончанием огласовкой «тануин фатха» и алифом в конце. «Бейтан». Дом – это объект воздействия, а субъект, то есть человек, который испачкал дом, здесь не указан. Мы можем усложнить это предложение и взять в качестве субъекта, то есть действующего лица, знакомое нам имя из предыдущего урока Беляль. Так мы получим предложение «Ляэсэ Беляль Бейтан». «Испачкал Беляль дом». И здесь все становится еще нагляднее. Беляль – это действующий субъект, то есть человек, который произвел действие. Дом – это объект, подвергшийся этому воздействию. Алясэ – глагол, говорящий нам, какое именно действие произвел субъект над объектом, то есть над домом. Он его испачкал. Именно поэтому дом ставится в винительном падеже. В арабском языке это выражается в виде тануин фатхи и алифа в окончании. Здесь мы немного затронули грамматику арабского языка. Однако грамматика не является предметом начального курса. Здесь мы познаем азы, прежде всего учимся читать, и лишь немного касаемся грамматики по мере необходимости. В большей мере грамматика изучается в другом курсе гораздо глубже и сложнее, чем этот. Итак, мы разобрались, что такое падежное окончание, и сейчас мы перейдем непосредственно к изучению артикля. В арабском языке слова различаются по состоянию определенности и неопределенности, в принципе, как и во многих других языках, таких как английский, испанский, немецкий и многих других. В русском языке артиклей определенности нет, поэтому сделаю небольшое пояснение относительно артикля в арабском языке. Итак, в арабском языке артикль определенности алифлям ставится в тех словах, которые существуют в мире в единственном числе. Например, это планеты Солнца, Луна, Земля и многие другие объекты. И второй случай, когда артикль ⁇ Алиф лям ⁇ ставится в словах, известных нам и нашему собеседнику. К примеру, взять слово ⁇ Бейтун ⁇⁇ дом. Слово в неопределенном состоянии с окончанием ⁇ тануин дамма» Бейтун ⁇⁇ какой-то неопределенный дом. Если мы добавим к нему артикль ⁇ Алиф лям ⁇ дом становится в определенное состояние. То есть это уже какой-то конкретный, известный нам дом о котором знаем мы и наш собеседник – «Альбейту». Аль Отсюда мы узнаем следующее, что показателем неопределенности существительных являются танвины – двойные огласовки, в то время как добавляется артикль Али-Флям, слово становится в определенное состояние, а вместо танвина пишется «одинарная огласовка». Так, из неопределенного состояния именительного падежа слова «бейтун» Мы получили определенное состояние аль -бейту». Обратите внимание, тановин замма в неопределенном состоянии превратилась в одинарную замму, когда присоединился артикль алифлям аль-бейту. Точно так же из слова в родительном падеже в неопределенном состоянии бейтин бейтин мы получаем слово в определенном состоянии альбейте, альбейти «аль с сохранением родительного падежа в виде теперь уже одной кясры и слова в винительном падеже в неопределенном состоянии бейтан, бейтан получаем слово в определенном состоянии «альбейта», альбейта с сохранением винительного падежа с одной фатхой в конце. Еще раз обратите внимание, что Алиф пишется дополнительный грамматический альф пишется только с танвин Фатхой с двойной Фатхой. Когда ставится одна фатха в слове в определенном состоянии, али вписать уже не нужно. И, как вы могли заметить, артикль читается аль. Аль. Однако не во всех словах он будет читаться подобным образом. Есть и другое прочтение артикля али флям. Все будет зависеть от того, с какой буквой начинается слово. Так мы подошли к теме классификации всех арабских букв на «солнечные» и «лунные». Все 28 букв арабского алфавита делятся на две равные группы, по 14 букв в каждой. Группу солнечных букв и группу лунных букв. Такая классификация получилась в арабском языке по принципу ассимилируется ли буква лям и звук л в артикле алиф лям, с первой буквой в слове. Или же не ассимилируется. В слове луна аль комер буква лям в артикле не ассимилируется с буквой ков в слове «камар» – «луна». А вот в слове «солнце» – «ащемс» артикль ассимилируется с последующей буквой шин в слове «щемс». Таким образом, те буквы, которые ассимилируются с буквой «лям» в артикле, стали называться «солнечными» от слова «солнце». А которые не ассимилируются, соответственно, стали называться «лунными» от слова «луна». Такая вот своеобразная классификация в арабском языке. До настоящего момента мы изучили всего 7 букв. И вы можете видеть их на экране. Они разнесены по двум группам. Буквы Алиф, Ба, Вау и буква Я относятся к лунным. А буквы Т, Т и буква Лям относятся к солнечным. Более полный список вы можете найти на сайте поарабски.ру. Итак, как же происходит ассимиляция звука Л в артикле Алиф, Лям с буквой в слове? Процесс происходит следующий. Буква лям в артикле перестает читаться как звук л, а начальная первая буква в слове получает знак шадду, то есть удваивается. Таким образом, буква лям в артикле принимает звучание первой солнечной буквы слова, к которому артикль присоединяется, и на это нам указывает знак шадда. Лучше всего это понять на примерах. Итак, к слову толбун, покаяние, из примеров прошлых уроков, мы добавляем артикль алиф лям. Так как первая буква этого слова т относится к группе солнечных, при добавлении артикля она удваивается. То есть получается «этоубу». «эт «эт Обратите внимание, «лям» уже здесь не читается. Мы читаем «ат». То же самое произойдет и с буквой «тэ» в слове «тэубун». «Тэубун» – одеяние, предмет одежды. Буква «тэ» – также относится к солнечным, и с артиклем слова вычитается То есть буква «лям» в артикле ассимилируется с буквой «сэ», и получается двойное прочтение начальной солнечной буквы «сэ», th", Что касается самой буквы «лям», то она также относится к группе солнечных букв. Поэтому при добавлении артикля к слову «лейлюн», «лейлюн», «ночь» либо «поздний вечер», Буква лям удваивается и мы читаем артикль «Аллейлю». алейлю. Что касается лунных согласных, то здесь все куда проще. Мы просто читаем артикль аль, так как он и должен читаться с буквой алиф и лям. Так слово бабун дверь в определенном состоянии будет читаться как эльбабу эльбабу. Слово семья род эльюн. С артиклем будет читаться «эль-элю». «эль Слово «горе-беда» будет читаться с артиклем Эльвейлю вэйлю «эль -вэй Список всех букв, рассортированных по группам солнечных и лунных, вы можете найти в дополнительных материалах к этому уроку на сайте поарабски.ру. Этот список можно распечатать как памятку или просто переписать все 28 букв по двум столбцам для каждой группы. На этом урок подошел к завершению и ваше задание заключается в следующем. Нужно запомнить, какие буквы из всех изученных нами относятся к солнечным, а какие к лунным. В последующих уроках вам также нужно будет сразу запоминать, к какой группе относится буква. Для этого нужно переписать или распечатать памятку к этому уроку, где есть разменение букв на две группы солнечные и лунные. Вы очень часто будете в дальнейшем обращаться к этой памятке. Цель состоит в том, чтобы во время обучения у вас до автоматизма выработалась привычка читать солнечные буквы с артиклем удвоенно, чтобы вы, не задумываясь, понимали, что вот, например, слово начинается на букву Т, значит артикль от Т, «эт Т удвоенно. А для этого у вас под рукой должна быть эта памятка. Также вам необходимо потренироваться читать примеры из этого урока с артиклем Алифлямы, потренироваться их писать э, от руки на бумаге. Так лучше будет запоминаться и вы будете нарабатывать навыки письма. С вами был Александр Мэтт, до встречи в следующих уроках.